Что такое гинекомастия? Чем опасна гинекомастия? Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте, в этом видео вы узнаете все самое важное о гинекомастии. Пожалуйста, досмотрите этот ролик до конца, чтобы получить памятку о самостоятельной диагностике гинекомастии. Почему это заболевание стало более актуально в последнее время? Во-первых, это связано с увеличением частоты использования таких методов диагностики, как ультразвуковое исследование, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, но также это связано с увеличением частоты встречаемости эндокринных заболеваний. Гинекомастия делится на две большие части. Это истинная гинекомастия и ложная. Ложная гинекомастия – это увеличение груди за счет подкожно-жирового слоя и истинная гинекомастия. Истинная гинекомастия – это увеличение а, разрастания железь ткани в груди у мужчины. Основная причина разрастания железь ткани является абсолютная либо относительная гиперэстрогеномия. Что это такое? Либо в результате различных заболеваний поднимается концентрация эстрогенов, либо снижается соотношение а, между тестостероном и эстрогеном. Очень часто на прием а, мужчин с гинекомастией направляют жены. Почему? Потому что они видят, что что-то непонятное происходит с грудью у мужчины, и мужчина, приходя на прием, просит быстрого и срочного решения проблемы, операции, но без э, предварительного устранения предыдущей проблемы, основной проблемы, эффективности этой операции будет никакой. Истинная гинекомастия делится то же самое на две большие части. Это физиологическая гинекомастия и патологическая гинекомастия. Физиологическая гинекомастия это состояние, которое в норме может встречаться у мужчин разного возраста и, как правило, не требует какой-то коррекции, но требует наблюдения со стороны соответствующего специалиста. Физиологическая гинекомастия делится на гинекомастию новорожденных, ювенильную гинекомастию и гинекомастию пожилого возраста. Соответственно, если она у новорожденных либо у подростков мальчиков, то она требует наблюдения педиатра. Если же она встречается у лиц старчества пожилого возраста, то она требует наблюдения терапевта и онколога-мамолога. Если же мы говорим о патологической гинекомастии, то она возникает в результате различных эндокринных заболеваний, которые сопровождаются повышением концентрации эстрогенов, либо, наоборот, снижением концентрации тестостерона. Это различные терапевтические заболевания, заболевания печени, почек, это различные урологические заболевания, такие как обострение хронического простатита, различные заболевания яичек. Лекарственная э, гинекомастия, которая связывается с приемом различных лекарственных препаратов. Идиопатическая гинекомастия э, без э, выявленного первичного ярко выраженного первичного фактора, который вызывает гинекомастию. В зависимости от э, причины, которая вызывает гинекомастия, соответствующий врач, соответствующий специалист назначает терапию. Чем опасна гинекомастия? Во-первых, гинекомастия опасна. Э, тем заболеванием, которое привело к ее развитию. То есть нужно первоначально выявить это заболевание и соответствующий специалист назначит терапию. Во-вторых, гинекомастия опасна тем, что она своим внешним видом может симулировать злокачественное заболевание груди у мужчин. То же самое рак грудной железы у мужчин. Как правило, он выглядит как проявление гинекомастии, и только лишь углубленное. Диагностика позволяет вовремя выявить злокачественное поражение груди. И третий момент – это внешний вид человека, который может вызывать у него какой-то дискомфорт, потому что все-таки мы все привыкли, что у мужчин должна быть мужественная фигура, а гинекомастия очень сильно влияет на внешний вид мужчины. Лечение гинекомастии это междисциплинарная проблема. Почему? Прежде всего, основное заболевание, которое приводит к ее развитию, вызывает нарушение функции различных органов и систем. Поэтому выявив причину, необходимо посмотреть на те осложнения, которые могло вызвать это заболевание. Во-вторых, как правило при существующей гинекомастии свыше 4-6 месяцев эффективность консервативного лечения она низка и полностью к исчезновению всех симптомов не приводит. И в этих случаях приходится прибегать еще и к хирургическому лечению. Гинекомастия – это увеличение грудных желез или груди у мужчин. Это может, быть, можно, может происходить как с одной стороны, так и с обеих сторон одновременно. Также мужчина испытывает… Мужчина, мужчина может чувствовать различные уплотнения в груди, что является также показанием к обращению к врачу. Помимо этого, может повышаться чувствительность в области соска, могут появляться какие-либо выделения из соска, что тоже является показанием к обращению к врачу с проведением дальнейшего углубленного обследования. Увеличивающаяся грудная железа у мужчины начинает приобретать конусообразный вид. Не вся равномерная мышца начинает увеличиваться, а как правило увеличивается ткань в области ареола и соска, и поэтому такие увеличения являются показанием к обращению к онкологу-мамологу. Для дальнейшего обследования в центре. При обращении пациента с подозрением на гинекомастию необходимо провести комплексное обследование. Прежде всего, необходимо подтвердить и поставить диагноз, что это истинная либо ложная гинекомастия. Для этого, как правило, используется ультразвуковое исследование грудных желез. При подтверждении, что это истинная гинекомастия, пациент должен получить консультации трех специалистов: уролог, эндокринолог и терапевт с целью исключения тех заболеваний, о которых я говорил ранее. Если же эти заболевания были исключены, пациент направляется ко мне для дальнейшей углубленной диагностики, в том числе и выполнение тонкоигольно-аспирационной биопсии для постановки морфологического диагноза. Выбор лечения зависит от заболевания, которое привело к развитию гинекомастии. Если же это эндокринные заболевания, то лечится первопричина, которая привела к развитию этого эндокринного заболевания. Это может быть опухоль какая-то, это может быть и доброкачественные изменения в железе, которые сопровождаются повышением концентрации эстрогенов, либо понижением концентрации Тестостерона. Это может встречаться и при обострении хронического простатита, когда нарушается соотношение тестостерона и эстроген. Способ лечения выбирается в зависимости от причины, которая привела к развитию гинекомастии. Преимуществом лечения гинекомастии в нашем центре является комплексный подход к лечению. У нас собраны все необходимые специалисты для диагностики и лечения этого заболевания. Помимо этого, то оборудование, которое мы применяем для диагностики, позволяет верифицировать заболевания даже на ранних стадиях. От момента обращения пациента в клинику до момента постановки диагноза проходит от 7 до 10 дней. А дальнейшая терапия, длительность этой терапии зависит от конкретной причины, которая привела к развитию гинекомастии и от ответа пациента на то лечение, которое было назначено. Как правило, лечение комплексное и включает, может включать в себя и хирургический компонент. От момента проведения операции до полной реабилитации пациента происходит от 2 до 4 недель. Частота рецидивов после После проведенного хирургического лечения стремится к нулю. После проведенного комплексного лечения гинекомастия мужчина возвращается к привычному ему образу жизни, без каких-либо симптомов. Заболевание, которое у него было. Опасной существования гинекомастии является то, что это заболевание может симулировать злокачественное заболевание грудных желез рак грудных желез. Это первое и самое главное показание к хирургическому лечению гинекомастии. Второе осложнение является то, что это доброкачественное заболевание, которое будет неуклонно увеличиваться в размерах, в зависимости от гистологической картины возможна маливинизация гинекомастии то есть превращение ее в злокачественную опухоль. Те методы лечения, которые мы используем в нашей клинике, те специалисты и то оборудование, которое есть в нашем распоряжении, позволяют эффективно добиваться излечения этого заболевания. В настоящее время частота выявляемости гинекомастии составляет 30%, то есть каждый третий мужчина страдает в той или иной степени выраженности проявлениями гинекомастии. Это связано не только с более широкой доступностью средств диагностики, таких как ультразвуковое исследование, компьютерная томография и магнитно-резонансная томография. Это также связано с увеличением частоты встречаемости эндокринных заболеваний. У специалистов Альфа-Центра здоровья накоплен большой опыт в диагностике и лечении гинекомастии. Поэтому, если вы столкнулись с этой проблемой, приходите к нам, и мы сможем вам помочь. В благодарность за то, что вы досмотрели это видео до конца, я хочу вам сделать подарок. Нажмите на ссылку под этим видео, чтобы получить памятку о самостоятельной диагностике гинекомастии.